А спонсор сегодняшнего видео сервис LF Group, пожалуй, лучший сайт для поиска игроков. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прия. Сижу я, значит, собираю пылающие цветочки по утреннему солнцу вороту, и тут вылетает новость: дополнение Dragonflight доступно для предзаказа. Давайте перенесемся на страничку шопа Blizzard и все глянем. Магазин Battle.net Само собой, ссылочку я оставлю в описании Чтобы вам было намного проще переместиться к этой страничке Dragonflight дополнение Epic Edition, Heroic Edition, Base Edition Мы знаем текущую ситуацию Мы знаем то, что на текущий момент С какой-либо карточки Ну, просто-напросто не оплатить Но, давайте попробуем Быть может получится, мало ли Нажму кнопку предзаказ Нажму на свою учетку Нажму... Окей, okay, допустим, далее. И все, то есть только кошелек Battle.net получается. Окей, okay, значит только кошелек Battle.net. Хорошо, мы это для себя извлекли. Мы знаем то, что кошелек Battle.net можно пополнить с помощью жетонов. Покупаем жетон варкрафтовский за там 320 тысяч золота и получаем 650 рублей на кошелек Battle.net. Таким образом, с целью покупки Base Edition, Две разделить на 650. Ну, нам нужно 4 жетона. Что это получается в голде? В голде это получается 325 умножить на 4 Это миллион триста голды. Миллион и триста тысяч. Обалдеть. Окей, Эпик Эдишн, герой Эдишн я даже рассчитывать не хочу, потому что это ужас ужасный. Едем дальше. Довольно-таки интересный момент. Выделю его даже специально. Видно вам его? Да, видно. Выход дополнения World of Warcraft Dragonflight состоится не позднее 31 декабря 2022 года. Был там, короче, какой-то инсайт откуда-то, мол, типа то, что в первом квартале 2023 года выйдет дополнение Dragonflight. Оказывается, оно выйдет намного раньше. Ого. То есть, скорее всего, это может быть какой-нибудь ноябрь, октябрь, возможно, возможно. Окей, довольно-таки интересно. Ну, они а ниже указаны просто-напросто различные новинки и то, что мы получаем при предзаказе. Base Edition, базовое издание, включает предзаказ дополнения и питомца Дракса в качестве бонуса за предзаказ. Далее, Heroic Edition содержит Base Edition плюс оплетенный ткач снов, это летающий транспорт, питомец, мурка, страсс и мгновенный доступ к возможности повысить уровень до 60 -го. Типа специально для Dragonflight. Окей. Okay. Epic Edition дополнительно содержит 30 дней игрового времени. Эффект для камня возвращения. Украшения для трансмагрификации головных уборов. Шапочки всякие разные. И украшения на спину в 5 расцветках. соответствующих основным видам драконов. Блин, это все конечно круто. Но переводить голду на текущий момент в Epic Edition или Heroic Edition, честно говоря, я не намерен. Хорошо, что у меня на текущий момент на кошельке Battle.net есть две 600 рублей. Я спокойно куплю Base Edition и спокойно буду в эту игру играть. Окей. Непонятно, почему на текущий момент стал доступен предзаказ. То есть, вроде никаких крупных анонсов последние там пару дней не было, насколько мне известно. Странно, то есть, обычно к чему-то это привязывают, запуск предзаказа. А тут как-то внезапно так, ну, окей, окей, покупаем. Ого, питомец Дракс был доставлен Обалдеть, новый питомец, развернуть Что он умеет делать? Он умеет делать тенистую клешню Есть она у кого-то вообще? Да, имеется Есть ли неудержимое пламя? Ого, уникальный спел. Английские буковки видны Короче, питомец опять будет неимоверно сильный первое время Окей как-то так получается. Что ж, предзаказ оформлен, продолжаем играть на Ру-регионе. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!